Всем привет! Этот монолог или рассказ возник абсолютно спонтанно. Не знаю, что из этого получится, и получится ли, и будет ли это кому-то интересно. Может быть, это важно только для меня или нужно только для меня. В общем, все случилось из-за того, что мы сегодня, я и мой друг Миша, мы переписывались в Инстаграме. И речь зашла о том, что Миша мне стала рассказывать о различных людях, которые долгожители, о том, что они живут в экологически чистых районах, и о том, как устроена их жизнь, что они делают и не делают, что нужно для этого делать или не делать. И мне стало так смешно от этого разговора, от этой беседы, от этой переписки. И вот что у меня возникло в процессе переписки, просто такое интересное, легкое чувство изнутри, из глубины. И это чувство, оно проявилось в слова, а слова были такие: "Я Миша написала о том, что ты знаешь. Я ведь искренне очень люблю этот мир, это время, в которое я родилась, все, что меня окружает." Каждого человека в моей жизни, каждое событие в моей жизни, мои морщины, которые появляются, мой возраст, мою семью, моих родителей, какими бы они ни были, моих братьев, я очень люблю все, что со мной происходит. Я понимаю, что я не хочу ни с чем бороться, я не хочу ничего менять. Я понимаю, что каждый из нас, ведь временно в этом мире, я не знаю, кому сколько это времени предопределено. И у меня тоже есть свое время, я это тоже понимаю. И однажды я так же легко покину этот мир, как я однажды в нем появилась или проявилась. Ведь я пришла сюда душой, душой, которая наполнила однажды форму ребенка, которого назвали Викторией, и этот ребенок сейчас является мною, однажды я стану бабушкой. У меня появятся морщины, сухая кожа, седые волосы, что там еще должно быть? Ведь это тоже прекрасно. Это часть моей жизни, это часть этой жизни. Я не хочу ничего менять, я не хочу бороться со старением, с лишним весом. Вообще бороться. Сам контекст борения. Почему мы все время с чем-то боремся? Ведь важно то, что внутри мы не можем быть вечными. Мы не можем в чем-то чем заморозиться и остаться в этом навсегда. Даже растения. Они не бывают постоянно одинаковыми, все в этом мире нам показывает на мимолетность, на какую-то временность, на саму жизнь. И меня настолько вдохновил этот разговор, я написала это Мише и поняла, что я хочу об этом снять ролик. А почему нет? Поделиться, просто поделиться этим с вами или с собой. Пусть это останется как фрагмент моего настроения, моего состояния. И я буду однажды пересматривать этот фрагмент. Ведь это здорово. Здорово то, что можно вернуться в этот фрагмент, почувствовать его снова. Если вдруг забылось, вспомнить о том, что как прекрасна эта жизнь. И я искренне желаю каждому помнить об этом, о том, что все временно, <с> самое главное – перестать бороться внутри, успокоить эту войну внутри себя. И тогда начинается волшебство, красота, открывается красота этого мира, красота внутри и становится очень хорошо. Очень тепло. Спасибо, что вы есть. За вашу критику тоже спасибо. Она дает возможность расти и открывать какие-то новые горизонты себя. Это все. Знаете, вот сижу я это все рассказываю, возможно, даже для себя, но это, конечно, сложно говорить на камеру. Сразу волнуюсь. Откуда это волнение берется? Понятия не имею. Вроде так хорошо. Так вот, я ушла немножко от важного контекста. Контекст заключался в том, что так много людей, которые стремятся сохранить себя, свое тело, свое здоровье, заморозиться в чем-то. Или жить долго. Но ведь это не важно. Ведь это не главное. Главное то, как, с каким контекстом ты проживаешь эту жизнь. Я знала людей, которые в молодом возрасте покинули этот мир. Но то, что они несли в себе, тот свет, он навсегда останется в памяти. И не только моей. Мне кажется, это самое главное. Не то сколько, а то как. Ну, теперь точно все. Спасибо.